здравствуйте долгожданная встреча сегодня с вами моими любимыми подписчиками на тему сделает ли она шаг навстречу ну то есть в ответ на твои шаги смотреть будем на чудесных картах кипер который всегда на страже отношений они показывают тонкости нюансы ситуации. Да, которые у нас по жизни часто происходят. Это могут быть и бытовые ситуации, да, загадайте здесь а, и уже и сложившиеся отношения, да, допустим, вы в конфликте, либо новые отношения, когда вы не знаете, а, что женщина думает, а, захочет ли она быть с вами, либо вы хотите ей что-то предложить, да, а, и еще вы можете загадать здесь отношения, которые были на паузе, и вы сомневались, вот, сомневались в том, что эти отношения, в принципе, можно реанимировать. Вот для многих зрителей это актуально, потому что очень много историй я читаю, именно когда отношения полгода, год, ничего там не происходит. Ну, грубо говоря, застой болота, да. Вот сейчас мы будем смотреть, стоит ли вам идти навстречу, сделать этот первый пресловутый шаг, чего же ждать дальше. Ну что ж, так как мои чудесные подписчики любят варианты, да, я подумывала сделать варианты, да, подумывала, но... Так как Вселенная не любит вариантов, у меня была как бы дилемма, пойти каким путем. Ну что ж, чувствуя ваше нетерпение, да, у многих, допустим, ощущение того, что хотелось бы все-таки иметь право выбора, да. Я, возможно, сегодня сделаю парочку вариантов, но опять-таки повторюсь, каждый, каждый, кто сейчас присутствует на раскладе, его ситуация проигрывается, если он подписан, если он внимательнее в своей жизни к тому, что он делает, внимательно смотрит расклады до конца, то естественно, он здесь присутствует. Ну что ж. Карты Кипер готовы для моего расклада на два варианта. Вы расслабьтесь, пожалуйста. Интуитивно почувствуйте, какая карта ваша. Вариант номер один, вариант номер два. Кстати, дополню расклад я картами Монара. Они у нас такие с мужской энергетикой. А, поэтому здесь ваша энергия да, вопрос ваш еще сильнее будет раскрыт так загадываем думаем какой вариант ваш развиваем свою интуицию еще больше выбрали да? давайте начнем с первого варианта стоит ли делать шаг на навстречу здесь у нас идентификатор выпал ай омер это значит карта доблести, что мне говорит о том, что вы сейчас находитесь в позиции ожидания, причем ожидания такого героического, какое то разрешение, какой-то ситуации. Вы, вы, непростой мужчина, Delphi Man. Delphi Man – это мужчина, обладающий большой ресурсностью, большим таким потенциалом, мужской энергетики, которая очень нравится женщинам, которая вкладывает в отношения много себя. Видите, у нас рядышком карта child-ребенок, что говорит о том, что да, для многих здесь проиграются новые отношения, новые знакомства, либо опять-таки знакомства, которые были на паузе. То есть не те отношения, в которых сейчас состоит этот мужчина, а то, что у нас предстоит, да, вот что-то новое. Давайте разовьем эту ситуацию. Что здесь будет дальше? Рейд Фортен. Ну, большая удача. Да, стоит делать этот шаг. Стоит это делать шаг. Чего ожидать далее от женщины? Смотрите, женщина вас ждет. Она сама выходит здесь? Да, она сделает шаг вам навстречу. Почему? Потому что она вас ожидает. И чем все закончится? Уйдет ваше молчание. По карте гроб это молчание было очень длительным. Вот почему выпала карта High Honor, как э, в начале этого расклада. Да потому что у вас был очень длительный разрыв. У многих из вас. И что же у нас идет дальше? Карта не просто удачи, а большой-большой удачи. Видите, карта двойного выигрыша. Двойного. Вам нельзя было так долго молчать? Вы сами себе, в принципе, у кого что, конечно, но сами себе перерезали пуповину, можно сказать, вашего вашего общения. Карта месседж, карта письма. Между вами должно возобновиться общение на основной вопрос расклада. А позиция, этот вариант отвечает, да, а женщина ответит вам сразу, нарушит это глупое молчание между вами. По этой карте, кстати, проигрываются многоугольные фигуры. По этой карте проигрывается влияние других людей, которое уйдет. Ну, в принципе, это карта страдания, страхов, э, разрыва, да, каких-то горестных переживаний, каких-то э, невозможностей встреч, э, ощущения себя в западне. Вот, вот это все заканчивается, у вас будет удача, у вас откроется денежный канал, как и у мужчины, так и у женщины, и у вас будет много общения друг с другом. Вот тот, кто загадал первый вариант, поздравляю вас. Ну что ж, сейчас я посмотрю по колоде Монара, дополнительно, да, выберу карту. Сдел... Сделает ли она шаг навстречу, если вы придете, да, позвоните, напишите, прискачете, сделает ли она этот шаг. Да, туз пентаклей. смотрите, сама женщина выходит, туз, начало. Начало вашего ценного вашего ценного между вами общения. Почему именно общение? Потому что рядышком карта месседж она со стороны женщины выпала. Новое общение между вами. Кстати, женщина здесь неординарна. Она обладает м -м, потенциалом что ли, построением грамотных, именно грамотных э -э уже более глубоких, глубинных э, отношений между вами. Почему? Потому что она выпадает как э, туз земли. Э, в Монарии это э, женщина, прошедшая определенный путь, где она из этого пути э, вынесла для себя что-то важное, ценное. Какой мужчина ей нужен, что именно за отношения для нее, э, как бы, да является ценностью то есть э, здесь если выходит карта мужчины, она здесь вышла второй да э, то естественно она ожидает вашего шага именно вашего шага и она ждет чего-то нового в ваших проявлений потому что над ее головой карта ребенок она ждет нового проявления от вас то есть молодой человек э, так как было у вас раньше привело вас к позиции молчания друг с другом. Да? Обратите на это внимание. Здесь женщина мудрая, здесь женщина хорошо знающий цену и себе, и отношениям, и какой мужчина должен быть рядом. Поэтому если она выбирает вас, да вот такого красавчика, зелси ну В данном случае зелси это богатый мужчина. Но богатство здесь не только в пентакле, то бишь монеток, деньга. Здесь э, богатство э, внутреннего мира мужчины. Поэтому ваш героизм, да, стойкость ваша по первой карте, она привела к таким вот а, удивительным а, размышлениям о вас, что вы достойный выбор этой женщины. Она вас ценит и ждет от вас этого шага. Что ж, поздравляю молодого человека, который загадал первый вариант. А я перехожу ко второму варианту. Здесь у нас карта Тэтвей. Она постоянно выходит в моих раскладах на Кипер. Это карта длинного пути к своей цели. Ну что ж, здесь я могу сказать, что мужчина, как, кстати, и в первом варианте, эти карты чем-то схожи по своей энергетике, да, мужчина очень давно хотел бы соединиться ментально, морально, материально, душевно, сердечно, на всех уровнях, потому что глубинная карта, да, хотел бы соединиться с этой женщиной, но была пройдена очень длинная дорога, пока не пришедшая к результату. И смотрите, как интересно, мы задаем вопрос, а сделает ли она шаг навстречу, когда я приду, да, вот он идет, вот его дорога здесь видна, правда здорово. Только Кипер может так показать нам эту дорогу. Вот вникните в эту карту, молодые люди. Вот она ваша судьба, ваш длинный путь к этой женщине, к этим чувствам, к возможности реализовать себя, свое состояние искренней любви к этой женщине. И сейчас я настраиваю эту колоду показать нам, а что же женщина, что она сделает в ответ? Итак, шаг за ней. Да, новое. Новое что? Смотрите, опять новое. Новое, смотрите. Новое. Пусть не совсем сразу по карте вор. Почему? Потому что потеряно много времени по первой карте. Но новое что? Новое послание. Да, она ответит вам, но она ответит вам не сразу. Здесь позиция более сложная, потому что между новым, да, между новым шагом и, собственно, и вами карта вора вам кто-то мешает. Это не позиция женщины, это позиция другой, других людей. К сожалению, есть между вами преграды. Женщина хочет с вами общения. Очень хочет, но что-то мешает. Скорее всего, мешает вам. Поэтому вы молчите. Почему я говорю вам? Потому что считываю сейчас энергию, как длинную вашу дорогу. Давайте я еще раз спрошу у карт. Это ваш, ваша преграда или ее преграда? Со стороны кого эта преграда? Давайте спросим. Смотрите, женщина ждет письма. Message. Message. Она его получает. Значит, это преграда со стороны вас. Женщина ждет письма. И вот она его получает. Получает что? Новое письмо. Новый шаг вы сделаете, но вы его сделаете не сразу. Здесь на карте вора такой хитрец в цилиндре, и рядом очень такая сварливая женщина и какой-то мальчик. Вот вам кто-то мешает, что-то или кто-то, какие-то чужие люди. Может быть, наговоры, может быть, какая-то ваша гордыня вам что-то мешает. Но вы сделаете этот шаг, и женщина получит это письмо она его получит. Почему? Потому что она его ждет. Все очень просто. Но решитесь вы на это не сразу. Вот так говорят карты. Карта итога. Great Fortune. Та же карта, что была в первом варианте. Помните, я вам говорила, Вселенная, она не любит Позиционно вариативных гаданий, предсказаний. Она всегда в одном раскладе показывает все, что будет. Да, эта позиция показала, что не сразу, но будет все то же самое. Вы сами видите вывод расклада. И что? Возьмем карту итога из колоды Монара. Сделает ли она шаг навстречу? сделает ли она шаг навстречу каким будет этот шаг хм, колесница это будет очень быстрый шаг жаркий такой пылкий потому что она вас ждет колесница карта старшего аркана это страстная карта в данной колоде Монара. Она говорит о том, что здесь было очень много потеряно времени, как я уже говорила ранее, да, на вот эти вот проявленность действий со стороны мужчины. Карта Грэйт Фоттен и карта колесницы из колоды Монара дает мне в Синастрии вам такую, а, такой посыл что большая удача в любовных отношениях ждет вас после того, как вы сделаете этот шаг на примирение, либо там возобновление отношений, либо убирание чужих людей препятствий в от ваших отношений. Почему-то потому, что женщина, она уже на старте карты колесниц. Ее распирают эти ощущения. Колесница второго, ведь э, по классике Уэйта э, там изображен, изображен колесничий, и впереди такие два сфинкса, которые в разные направления его волокут, да? как бы он летит и просто не может остановиться. Вот такая энергия здесь у женщины, понимаете, она не может понять, Куда ей двигаться дальше. Ваш тупик ее просто обескураживает, можно даже сказать, агрессивно обескураживает. Почему? Потому что здесь страсть, пыл. Ну, вы сами видите, художник изобразил эту карту яркой, такой огненной, огненной энергии у этой женщины. Она, в принципе, такого темпераментного характера, да, и поэтому ей вот это ожидание, да, вот по карте вор. То есть воровство этого времени да, со стороны вашего общения. Слишком уже эта дорожка затянула, слишком уже это все навеивает ей какие-то странные ощущения, что она ждет этого письма и не получает от вас. Но когда она его получит, она почувствует, как и вы, большую удачу. Удачу в том, что вы наконец-то вместе. И у вас по карте колесница будет примирение, страстное. Ну что ж, я очень рада была озвучить. А, в принципе, то, что вы, наверное, и сами подсознательно понимаете, да? Что она вас ждет. Скорее всего, вы это чувствуете. Потому что такие яркие карты здесь выпали. Хотела еще вам сказать такую вещь. Энергетика каждой колоды разная, но когда она всена острие с другой колодой, происходит какой-то, знаете, мистический момент, ну, плюс руки человека, который берет карту, да, считывает ее, и каждый раз получается новая энергия которой изначально нет, плюс ваше сердца, которые здесь присутствуют на этом столе. Вот я хочу сказать, что когда вы смотрите расклад в разное время, вот допустим, сегодня энергия дня для вас была одной, завтра она будет другой, и вы посмотрели в какой-то из дней этот расклад, здесь работает такое правило, Такое интересное, да, закономерность такая, что вы можете повлиять на исход ситуации своей энергии, силой своего желания. Что это значит, особенно а, в раскладах на позицию чувств, где чувство это эфемерное что-то. Да? То, что мы можем ощущать сейчас, а можем не ощущать. То есть постоянство чувств испытывают только сильные энергии люди. Да? А в основном люди все время в каком-то находится раздрайве, что ли. Они то любят, то не любят, то конфликтует, то, то мерятся. Но если вот человек постоянен в своих ощущениях, что для него расклад, в принципе, работает э, всегда одинаково. То есть он просто считывает э, то, что я говорю, проникает в его подсознание, и он понимает, резонирует или нет. Если же вы находитесь в остром конфликте, либо в остром отчаянии каком-то, знаете, вот в ощущении того, что сегодня что-то должно решиться. В этот момент этот расклад имеет на вас еще большую силу. Почему? Потому что он вас, он вам дает вот этот импульс, импульс, которого вам не хватало. Вот это вот, знаете, ощущение, что в этой точке здесь и сейчас, и что будет дальше. И от того, что вы возьмете, какой расклад вы посмотрите, понимаете, интуитивно, если вы зайдете на расклад человека, который сделал его со злобой, либо с чувством понимание что происходит вы можете взять негативную энергетику от расклада который вам не нужен понимаете о чем я хочу вас предупредить что когда вы чувствуете с самого начала неважно бродя по просторам интернета да что расклад не ваш ну то есть что-то не то да Старайтесь не, не брать этот расклад себе, потому что так или иначе ваше подсознание взаимодействует. Очень важно доверять человеку, который э, делает этот расклад, доверять ему душой. То есть не смотреть на какие-то, ну знаете, отвлеченные нюансы, там типа, не знаю, ну у каждого же это свое, да какой человек, что, а именно насколько откликается ваше вот эта глубинная, вот откликается. Очень важно, насколько вам приятно это смотреть. Потому что бывают моменты кризисные, я вот про кризисные ситуации сейчас говорила, когда вам очень важно получить поддержку. Если вы ее не получите, а получите наоборот, как бы отток энергии, своей, именно своей отток энергии, то может случиться с вами такое, знаете, вот ну как бы опустошением. Я хотела вас об этом как бы предупредить, чтобы вы не позволяли, в принципе, никому в своей жизни опустошать ваш энергетический вот этот вот сосуд, который только ваш. Вы можете его наполнять, обмениваться энергиями, да, вот, равноценно обмениваться. Что такое вообще отношения друг с другом? Да, что такое любовь? Это когда мы обмениваемся энергиями? Любовь это чистые вибрации. Вот этого света и когда мы любим кого-то мы хотим подарить самое самое такое чудесное что у нас есть поэтому любовь так цена но в жизни же есть и обратный знак к сожалению много людей которые хотели бы получить эту энергию до да, незаконно да у нас ее взять поэтому Будьте внимательны, какие фильмы вы смотрите, какие книги читаете, чтобы ваш вот этот потенциал, вот лично ваш, он возрастал он рос с каждым днем вы находили себя все сильнее мудрее ответственнее к своей жизни к своим отношениям своим чувствам именно поэтому очень важно с каким посылом вы делаете любое дело уж не говоря о чувственном каком-то аспекте любое дело которым вы занимаетесь будь то работа будь то воспитание кого бы то ни было да допустим у вас есть даже собака животное да какое-то очень важно э, стараться не злиться да даже когда бывает у каждого из нас бывают сложные периоды не злиться на друг друга в том числе и на животных вот именно поэтому когда есть э, так называемые Расклады со знаком злости, да, их лучше не смотреть. Почему? Потому что очень тяжело потом восстановиться, восстановить свои наработанные какие-то вот ощущения бытия, да, себя в этих реалиях, себя в этом пространстве, чтобы, чтобы вас не сдвигал ваш стержень, который ваш жизненный стержень он был всегда вот такой, знаете, вот прямой, четкий, ваш, только ваш, и вы могли только взять то, что вы хотите, да, и то, что вам, допустим, не нужно, не брать. Что касается моих раскладов, моего вот данного, допустим, расклада, здесь я для вас... Постоянно считываю несколько вариантов, да, иногда десятков даже, для всех дорогих зрителей, которые смотрят в разных ситуационных положениях. То есть даже если конфликтов нет, вы все равно можете смотреть, чтобы понять, что именно ожидать в ближайшей энергии да, следующего Следующего витка ваших отношениях. Можете смотреть на неделю максимум. Почему? Потому что в основном энергетики меняются каждые 2-3 дня. И, естественно, и ваши отношения чуть-чуть в какую-то сторону тоже меняются. Это не значит, что это плохо или хорошо. Это так и есть. И, собственно, поэтому мы все всегда задаемся многими вопросами, которые нас мучают. Мы все люди, и мы, конечно же, хотим, чтобы наши отношения процветали, особенно если мы действительно любим. Ну что ж, я очень рада была еще раз вам показать глубину этого всего. И сказать, что вы большие умнички, вы учитесь, развиваетесь, и у вас уже у всех большие успехи. У кого-то больше, у кого-то меньше, но успехи есть. Я за вас очень радуюсь. Посылаю вам обнимашки, посылаю вам свой свет. Жду от вас ответной реакции. Всего доброго, до новых встреч. Пока.